Всем приятного, так. О, -о, -о. видели прошел. Ага. Сюда. Ну блин. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Минус один. Давай, минус второй. Хочу минус два. Хочу минус три. То есть. Что там, гранату что ли мне поставить хочешь? есть Вот он. тихо тихо тихо тихо тихо Дружище, и шути так здесь последний да ах ты за газ тебя бинтов нету ничего так все 8 косарей получили нука там реально хоть бы дал какой-нибудь бинт аптечку. то сейчас иди покупай я вроде вытечь не должен, конечно же. Нормально оно там жарит. Кто это? Я свободный? Вроде свободный. Ой, зомбаков стреляли. Ой, а Да. Ага. Ща, подожди, отбегу. Немножко. Ой, нормальные патроны. Ну а там война у них ведет. О, нифига себе. Соединить прицел. Прицельчик я хочу какой-нибудь. Еще какие-нибудь стволы взял бы более менее адекватном состоянии на продажу. О, глушитель. тоже пестик пойдет на продажу. О! Беру только стволы с нормальным состоянием. Я не могу двигаться. Но я могу подобрать от калашников. О, о о отсоединить прицел. Хороший прицел выбросить. Ты это, не Вообще топчик. Так, давайте посмотрю еще на этот прицел. Ну такой, хороший тоже, прикольный. Да убери ты свою пуколку. Отстаньте от меня, блин, пуколкой. Кручущий мальчик. Сейчас мы тут находимся в рыжем лесу. Вот. И у нас там квест. В чем, кстати, сразу от двух персонажей завалить там нехорошего человека. А он сразу съебывать. Так, уже на меня никуиму, там сейчас не выскочит, нет. Ч-то там звуки, блядь. Там Амьёрык. нехороший ты человек отдай оружие блять чем мне с тобой воевать ты ж не разломал мое оружие нет возле не разломал Ну все мне блядь, попортил наркоман хренов с косяком там ходит а, давай лутация, я не знаю, в смысле, чиниться. 90. -го. Ух ты ж. Химера, серьезно, блин. Что Здесь такой хороший автобус находится. Так, ну и где этот бюрер? Ну как бы нету так пройти, чтобы не отвлести. Я, короче, я не знаю, я поселился в этом автобусе. Ладно. Не дадут мне тут поселиться. Слушай, а я смогу просто пробежать, блин. Все, валим, валим, валим, валим, валим, валим. Блядь, он мне бросается такими-то какашками. Ну его нафиг. Давай крик сейф. Еще откатимся. <coughs> Сейчас главное какую-нибудь не нарваться тут. Мама! А тут у нас правосиси обитают аномальные. Специально встал, чтобы это Господи, ну не выглесите. А там, надеюсь все нормально видно. Все, так, срезал скота. Все, давай-ка дальше. А с кем там, блять, война? Так, ну я правильно я иду. И моя цель там вот чуть-чуть дальше. Вы кто? Ты кто? свой блять ты ж монолит ты монолит ты блять кто я понять не могу вы можете блять кто вы чьих будете это стал Ну но этого я завалил Заводил честно заверчатка Это вот что-то интересное. Где, где, где? Ну там моя цель, блин, тупо. Если они там сами сейчас ее завалит, то будет неплохо. Гранат все делают тоже полезное. Так, а моя цель? Не засчиталась, да? Они его сами ликвидировали. Грязная работа, да ой блин от этого вообще перед далеко а, так приказано уничтожить защиты интересов сидорович ну короче просто лутаемся сейчас там за меня его убили Дорогой лесник привет а, прикупить чего ну да и патроны тебе не нужные отдам а у меня все, все равно перегруз, да? У меня все равно, мать его, перегруз. А что мне так тяжело весит? Патроны, что ли, эти? Так, а ты не можешь ставить эту пластину себе, не? Может. М -м -м, а что пусть сбавится, а? Что мне не сильно-то и нужно? Ну, похаваю немного. <coughs> а мне все нужно, а у меня тут еды немного. Ну, патроны может, конечно же. Ну, вот так хотя бы. Не, чё-то я, наверное, слишком за дофига стволов, может, тягаю. Так, ладно, а меня до второй цели добраться как-то можно отсюда. Так, заброшенный госпиталь. желез. Мертвый город. Тебе там вообще как попасть? Лиманск? Ты в Лиманске находишься, или что это за локация? Я из заброшенного госпиталя? В Лиманск. Ну, в Лиманске получается. Или нет? Ну, как-то тут немного странно локация расположена. Да ладно. Я только что дождаться что пока он там не будет нужно мне локации, на месте склады на годаг лес. ладно погнали отсюда мне тут делать наверное больше и нечего мне еще прям на кордон переезд там короче слушай а у вас тут проводников нету никаких тут а что-то мне бежать прям не особо хочется Реально, слышите? А где тут проводников найти можно? Ну, реально так. Ну, проводников тут, конечно, нав навряд ли я найду. ям нужных мне. А, ну, короче, как шли, так и придем сейчас, да? Так, а то сейчас опять вот Лен сидит, да? Че, может опять его там как-то вдоль заблога? Просто начну стреляться с ним, блять, прибежит химия, бля. Ну, мне так кажется. Юра-то, может, не особо-то и страшно, но вот Химера, блин, страшно уже. Мне с ней реально только из автобуса воевать. Так, ну чё, вроде почти выбрались. Опасно тут сейвы делать. Так, ну чё, в бар пока сдать задание. Мёртвым в город мне делать нечего. Ну да, просто в бар двигаю пока что. или там свобода с другом уже воюет это братва вообще это братва это братки это братки это братки, братки блять вот Там, блядь, сталкер идет, блядь. Вот ты, блядь, кто? А свободные же они с богатками не воюют, Да. Да. не, подожди, это вообще наемники. Особо, а ну что, с наемниками нормально, типа, почему то какой-то, блядь, бедный наемник, блин что-то у него ни хрена, нету этого наемника. Вс ⁇ этот мусор, остальное может себе оставить. Прячь волыну, блядь. Ну вот тут спрячешь. Да, блядь, пря прячь волыну, блядь. Говорит мне такой. Прячь волыну, блядь, сталкивай. Почти поближе к бета этому. Тут еще какое-то тело валяется. Там валяется тело. Давай-ка тут сейванусь. Мыха тут. Ох ты ж. А тебя, по-моему, я облутывал, да? Ну, тебя такой же калашников, да? 94. У меня соточка. Отсоединить прицел. Я хочу у него этот, э, лазер, короче. Он не отсоединяется у него, походу. Ну, вроде нету, либо мы с ним разглянулись уже. Хотя он там кто-то, блин, фонариком светит. Ну, кто там уже, мы уже не узнаем. Ну что? Давай, я выполнил Ты задание. 9200. Ну, учитывая то, что я два раза, ну, для двух торговцев сделал это задание, то что, в принципе, я думаю, нормально будет. Я могу выполнить еще один квест. Я могу купить, короче, то ТОС. С прицелом. Он там нужно было одной девчонки на кордоне в деревни новичков. У тебя, по-моему, да? Вот он. Тоз зубр 48 тысяч. А, бы тебе такого продать бы, а? Стимпак. Ну, блин, ну, братан, ну не ломай ты кайф, а. Водку. Блять, водка у тебя вообще дешево покупается.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 Пособираем, может, тис-стволы. И с тем вы там воюете. <Слышко> Что, <-то> бодюки? Да <Слышко> эти <Слышко>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 а ты с кем там воюешь? Ну-ка, ну-ка, давай-ка глянем. Давай, вот это вот все добро бери. Вот это вот. Все, давай продаваться. Идем. Так, давай, забирай все это добро у меня. Слушай, мне надо бы купить ТОС. Сойдет, сойдет. А, братан, слушай, у тебя тут тост такой был классный. Брать рюкзак. подавить. А где тоз, слышь? Привет, у там тост был? У тебя тос? Или у тебя? Слушай, все к где тост, блядь? Слышь, дядька, у тебя за спиной, что ли?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 Чуть получше, типа оружие, которое он посчитает. Он возьмет его в руки, а тот переложит, наверное, себе в инвентарь. Есть вероятность, типа так сделать. Типа пофиг даже, если оно там раздолбанное будет. Вот, скс я не знаю. Типа, может он посчитает его лучше, этой скс -ки. Ой, для я сейчас выброс еще. Мы сейчас пойдем в подвале спрячемся. Что у нас тут?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 Ну хотя мы тут денег подзаработали, уже там десятку точно получили. Все, ладно, нам Погнали в темную долину. Может потом там все это дело как-то у него рассосется. Давай, охотничьи нож возьму. Свой, я не знаю, я тебе подалю, наверное. Вот и все. Можно спокойно лутать сель-мутантов. Работа, может, я охотник. На свалке себе, маленькая зеговка. Давай. Работа, мясо псевдособаки и еще ничего не может. Ладно, давай уже <соспорка> сбегаю по-быстрому. Так, бы деньги это все дело не лишнее. блять кто там еще? Это, блядь, Нет, это это как его. Бля, как, как она? Короче, из метро. Хрень. И вот, во, Вспомнил. Все, все. Лорочек возьмешь. чем мы тут посрезаем. Опа. Всегда Что-то у вас тут мутантов развелось, я смотрю. Я привычно просто нажимаю эту. Альт. Замерить немного время. У нас зомбаки. На вас пули тратить жалко, если так честно. Сейчас, подожди, приятель. А что если я тебе в ногу выстрелю? Хм. Ну вот и все, задание выполнило. Ну, слушай, а с них аптечки нормальные падают. О, бинтики есть. Даже хорошо, я бы сказал, что падает. То, что нужно. Ну что, тост у тебя там не появился, нет? Мой. Я тебя купить хотел. Илькат его зажал. Давай, давай, давай, давай. Так, не ты. Где-то говец. Где-то О, появился. 53 тысячи. Давай, покупаю. Ебать. Так, запомнили. 53 тысячи. 53 косаря три косаря. Мы взяли его ему чисто для квеста. Так, я выполнил задание. 8250. 8, так, давай части мутантов эти скину, блин, не нужны эти. Вот, плюс еще 5 косарей. Слышу. Еще. Музеевич. КТ, они реактивные. И столько патронов на вас потратил. Барсик, барсик, блин. Хороший котик. Все патроны у меня отъел, блин. Где-то тут. Тут. Обыскать. Да, где-то тут. А болото, наверное, да? Да, на болото. Погнали на болото. Просто, ну, блин, я вроде доком говорил. Он мне говорил, типа, иди такой на... по Графром. Подземелье тебе надо. Я не знаю, может там, конечно, что-то так не удалось у меня. А кто там? Ты мистер Сток.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 А здесь топливуны у нас. Чисто небо вес вообще плеунова тут. А что меня там так перевешивает? Аж на 4 килограмма. Ну это вот симп, наверное, вот этот закрытый кейс, МКГ весит. Ну, блин, придется с ним потаскаться. С перевесом этим. Ну ч, потаскаемся? Больше нету. Да, с перевесом тут даже, блин, на платформу не запрыгнешь. Давай свое сердце сюда. Че, перевесу 49 кг, нифига но ну, это вот из-за вот этих вот вещей нужных мне по заданию. Ничего, как бы не попишешь. Вот, придется топать понемногу потихоньку. Так, ну только я тут, наверное, через болото потопаю. Уж тут большое аномальное поле. Радиация в воде она не особо разъебывает, что можно спокойно пройти. Слушай, энергетик. Вот энергетик у нас есть. И сколько радиации хватаем? Вообще не хватаем его даже. Так, вот, по-моему, это дыха в заборе. Все, сейчас пройдем. Аккурат тут. К болотному доктору. Потом в обратном направлении там подстрелить одного надо будет годятся так и не хватанули ни одной ни одной единички так тут аномалии у нас давайте это бот возьму сейчас с болотным доктором поболтаю еще раз походу придется более скажем так ненапряженные обстановке здорово бобик, лови болтик апорт слушай, давайте доктору твоему отведу не хочет идти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 ну, короче, да, я просто не поговорил с доктором. Стипнулось там, загрузился неудачно, может, не добежал там до него. Бежал спасать чувака по заданию. Дугня этого. Так, ну все, выходим отсюда. Ну, и потихоньку идем. Не свалил ли тот чел? Не, он не свалил, он все еще там тусует. Это деревня, это деревня. Ну что, пошли решать вопросы. это братки короче <свят> <свят> вот и нет братка сидорович потом продам блин ну 54 кг перевес но ну это вообще это никуда вообще не годится блок что ли взять я сейчас тут задолбаюсь идти ну да я уже не могу даже тащить что-то постреляю с того блока все пострелял Я все равно не могу двигаться. Вот так. Вот так уже, по крайней мере, могу двигаться. С перевесом, но ну, доберемся, да? Давай, погнали на кордон. Тут, получается, да? Получается тут. Лишнее вот на ферме, наверное, продам. Все равно по, по дороге, да? На радиацию мне вообще пофигу. Не, смотри, опять вот, хватанул, 7 уже. С кем стрелялись, пацаны? С кем стреляетесь? С мутантами не. О, подожди. Так, а с кем воюете, пацаны? Помочь может чем? Но они где-то там воюют. Кто по тебе работает? Братан, помочь могу? Это браток. Это браток. А что а ты тут делаешь? Браток-молоток. Во, опять перегружен. Все, молоток вытянул. могу идти. Давай, патроны вот это вот все забирай. Вот это вот забирай. Грушитель вот этот забирай. Кофе, части мутантов. Все это приходит, все это уходит, знаешь. Такое себе дело. Вот это забирай. Да, там молоток тоже забирай. Сейчас там подниму тот. Все, девять косарей на базу сюда, короче. Давай. Бабучили. Вот сейчас я их, короче, захаваю, Ваши бабучили. Все, 44 КГ. Минус два лишних. Все, давай, погнали отсюда. Нам еще к Сидогачу идти. Давай, не клехти. У тебя еще два лишних КГ есть. Ну ладно, там один. Один и два. Один и два лишних КГ у тебя есть. Котик. Котик. Ты же один котик был. Не он. С другом котиком. Давай-ка лапки сюда свои. Надо стоимость патронов отбивать. Не оказался и там тот топал. Сволочь! Вот и все. Вот и закончилась наша история, да? Так вы где там? Ах ты. Нехороший вы код, блин. Больше никого кроме музыки громкой О, а был бы у меня еще рюкзак охотничий блин а мне клычок пустили не пустили клычок здорово пацаны так вот сейчас момент истины так пару вопросов так кто где найти работу захотничье прилетело где-то здесь в зоне мол победал уже это самая настоящую жизнь давай и патроны к нему да Ну и что теперь? а сколько тебе патронов подожди надо на него и патроны к нему крисе Не 20 штук Брось на меня. так кому ты нужна блин Ну сейчас у скажу здоровься Сидорыч. так я выполнил задание еще десятку на базу есть патроны нужные мне 20 по... 20 дроби тебе да ну короче в общей сумме она мне где-то ну минимум 50 Четыре косаря должно. Давай, сколько выдашь ну, мне? И что... что надо? Вот твое великолепное ружье. Асус у не ⁇ каких-либо навыков выживания было превзойдено лишь отсутствием какой-либо осмотрительности. Не видишь, я занята. То есть ты мне, блядь, выдала. Вот так, неизвестно. Ну, вот, кстати, я обседаю... Что теперь? Размерах. Я тебе часом не найдется в банке рыбных консервов. То есть, подожди, я 50 косарей просто потратил. А, у БК Кочевник, Охотничий нет. Нож, Охотничий Рюкзак. Так, подожди, что теперь, блядь? Дай посмотреть. Список заданий. Нет. Страйкер. Так, нет, слон на всякий выжигатель, мозг, бой. Чего, блядь? Не, подожди. Не ты мне костюм выдала, да? Кочевник. О, кстати, подожди-ка. Да не нужна ты мне вообще. Ну, кстати, этот костюм он, по-моему, подороже стоит. Вот, по-моему, там 70-ку, так что я в плюсе. Не видишь, я занята. Сейчас еще свой продам. Ой, рюкзак получил охотничий. Да, наверное, я продам свой костюм пойду. Ну, короче, вроде выгодно получилось. Двадцатку. Другую да, тридцатку даже заработал наверх. Костюм этот я все равно хотел покупать. О, держи. Так, слушай, не, я хотел бы дерьмово тебе продать. Два ножа смысла нету таскать. М -м -м это маска получше моей будет получше будет может еще и маску обновить себе ну, ладно давай возьму его на пробу пофигу деньги пыли. были тяжелой бронетехники которая должна помочь тем э -э, взять контроль ситуацию в зоне однако контроль и свободная зона плохо сочетаются друг с другом поэтому стоит помочь лукашу избавиться от этой тяжелой головной боли а у меня есть чем уничтожать эту тяжелую технику? Вот у меня есть заряд, отдельно взрывной, а устройство, химическое. Ну давай попробуем. Это это опустим, Я не знаю как у меня как выйдет с первой попытки, или с первой. Не думаю, что с первой. давай посмотрим, у меня бинокля нету никакого, да? Тут еще и вертушка нарисовалась. Там вот техника это их стоит. Это же не... ой ой, ой, ой. -ой. И собака все таки цепанула Я драгоценные патроны сейчас сливаю просто на Кабана, блин Который, блин, сдох как будто бы в аномалии Он, наверное лучше слева как-то обходить это дело Да, мне запалили Так, мне по-хорошему до обт добраться. С военными особо связаться желания нету. Блин, хотел просто Скарскую подобрать, влез в лес в результате. Хочу сейчас посмотрим, пересеку они опять запалят. Земля-воздух, где подкрепление. Ну вот, опять началось, да? Это уже по, по мне БТР, стреляет! Это уже блин, БТР, не может так просто не подобраться Вертолета, блин, который там летает Ну, видите, раньше по мне огонь, короче, не открывал А сейчас я не знаю, что мне с ним делать РПГ реально что-ли где-то искать или что? Или так тебя сбивать? Не забывайте так, правильно. Сейчас я просто какие патроны. Блин, ну что-то вообще жестко как-то. Ну а тут все, это вот вертолет по мне гасит. Надо, короче, вовнутрь или в эти казармы пробиваться. Блять. Блин, зараза я попал. Там БТР стоит, блять, не обижай. Что-то набали. Так побыстро, вот ну так вот. Так, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Так, сейф, так, Надо отсюда как-то работать. Так, минус один. Механик убил, военного механика. Откуда вы идете? Подожди. Вон они где. Ну один. Так, я сейчас просто патроны всираю, да? Которых немного у меня остается. Один цвет там, по-моему, с забором трется. Давай, короче, я в это здание прикрываюсь сейчас. Беру с этого ствол. Так, отлично, аптечку подобрал. Живем. Бим. А, так, братан, мне нужен в себе ствол какой-нибудь У тебя нету, да? Ты вообще бедный Да, он бедный, блядь, у него стволов нету я Там БТРы что я боюсь так лезть Кто там? Грозный, блядь, такой Чё, не ждал такого, да? Прястки от ножа. А, так-так-так. А где мой скар? А скар мой у него был. Ты шо, блядь, там не сломал, нет? Не, не сломал, блядь. Вот Это этот, который идет, получи скотина, да? Что за винтовку снайперскую подобрал? Ремингтон. Ну, давай попробуем Рементон. О, а приблизить можно. Ну, что-то, кстати, такой. О, нет, слушай, нормальный зум. Так, ладно, у нас осталась еще одна задача. Там нужно что-то придумать с э, БТРом. Что-то надо придумать с БТРом. Блядь. С вертолетом, блин, что-то придумать надо бы. Давай калашников слой, я не знаю. Я быстро в здании. Так, пока калашников возьму. Как нормально, нормально. Давай сейф, пойду на второй этаж. Ты, блядь, кто? Ты военный, блядь? Да, это военный был. Ой, давай, сейф. Пробую пробраться к БТР, Я не знаю, что у меня получится Ты ж не будешь по мне стрелять? Так, мне ж конкретно тебя надо первую уничтожить Последнюю То есть прям там в конец, да? У тебя что ли уничтожить? Мне тут просто вот на, вс... на... На, все... на всех их точно не хватит установить uh... таймер на 30 секунд все давай я не знаю какой то результат сейчас заимеет ну заданием мы справились пресс досчитала он хочет чтобы я все снес машины бтр это мне сколько взрывчатки надо блин один, два, три. Три взрывчатки еще надо. Ебать, ебать. Слушай, а что если я просто гранатой, может, тебя закину? Ну, это типа, это маломощное, но дамаг особо не наносит. Да, надо, короче, взрывчатку вот то Вертолет, короче, опять по мне стрелять не хочет. Просто не видит меня не хочет замечать. Котейка. Еще у меня расплох достать. Хабар принес. Принес, Не, слушай, вот у него продается. Ну все, по идее, теперь можно выполнить задание. И вот так. Итекать отсюда. Ну ч ⁇ давай, фаер... <толкнула> Красава, да? Ну все, все машины выведены из строя. Ч ⁇ по заданию? Ч ⁇ задания здесь больше нет у меня. А, приказано страйкер. Это мне кому? Это мне в бар надо идти, да? Ну посмотрим, сколько нам денег за это даст. Ой, вот это вот сейчас соберу с тебя. Нормально, нормально. привеса критического нету.